Приехал на парковку самый первый. Не было ни одной машины. Поставил. Прихожу. Сука. Я не пойму, блядь, я, я что ли мудак, блядь? Вся парковка забита. Только, блядь, как они стоят, блядь. Как так, блядь? Как, блядь, как? Я первый приехал сюда, встал, не было ни одной машины. Я не понимаю, где я живу, блин. Это Владимир, гений кулинарного мастерства По словам повара, в скором времени его мангал будет претендовать на звезду Мишлен мешаешь? В кулинарных кругах за талант Владимира уже прозвали подмышка Гордона Рамзи Гениальные блюда этого парня оценили многие кулинарные критики Да, да, нормально Нормальный сон и вот первая партия сосисок от шеф-повара. Владимира готова. как отмечает кулинар, они отличаются эксклюзивной степенью прожарки. Медиум чуть-чуть подгоревший. Да только с этой стороны подгорели, блядь. Все в ожидании дегустации остался последний штрих. Добавление секретного ингредиента Владимира. Давай, давай, давай, быстрее. Как утверждает гениальный повар, земля добавляет сосискам особой пикантности. Этот мой нормально, зайдет на. Ой! Вячеслав траванулся специально для России 23. Опять мыть на. Dus да, да. И а вы, крупные, вы хотите, чтобы у вас было пять? Да, да. Да, да. Да. <говор> <говор> <говор> <говор> вот, ребята, полюбуйтесь. Мясо налопалось. Лень идти за зубочисткой. О, волосиками своими наяривает. Так что, девочки, лайфхак вам, если нет по другой зубочистки. Только вы на первом свидании так не делайте. Я-то с этой богемой уже 11 лет вместе. Тань! А мне почистишь? ха О, мой возьмите восемь! Девять возьмите! Но один оставьте, у вас есть совесть! Чингисхан оставлял больше! Гитлер оставлял больше! Bye. <laughs> Say what, say what, say what, say what Where are they, you are from me? They are tell them to do this, what can Вот мне милее всего, что в советское время и в нашей юности тоже, мы не смотрели у кого чего больше. Дружили, когда интересно. И любили, когда влюблялись. За стихи, а не за дорогой ресторан. И вот это все пропало. Слова, честь, достоинство. Считаются сегодня устаревшими, отсталыми. Мама, что делать? <смех> <смех> Блин. Мама, ой. Is this tree fort built by bud builders hello and my name is brad bud and i am a executive of bud builders and i will show you the quality that we do we don't necessarily Вот тебя еще не нафоткали. Стой! Держи вам на Ты упасть хочешь? Ну красиво спинку ты держи! Perfect.